Финал первого этапа Кубка мира прорвались Федор Терентьев из норвежцев Йоханес Клэба и Вальнес. И между ними пошла основная заруба. Клеба применил здесь новый тактический прием, который позволил ему вырваться вперед и опять убежать от всех. Но с этим был не согласен наш Саша Терентьев. Новая восходящая звезда в сборной команде России. И он его же тактическим методом в подъем так рванул, что Клэба за ним не удержался и на финиш пришел только вторым. А Саша неожиданно до всех заслуженно выиграл эту гонку на первом этапе и стал лидером первого этапа Кубка мира. Поздравляем Сашу! Успехов ему в дальнейшем!